Сейчас мы начнем с вами делать скрипт приема первого звонка. Первое, что нам необходимо с вами сделать, нам нужно понять с вами цель, зачем мы это делаем. Дать понять, что у нас есть то, что нужно клиенту, показать себя как эксперта. Это а, и добиться личной встречи в офисе, особенно для тех, кто продает в своем городе и не продает приезжим это очень простые цели самое самое главное это выявить какую проблему клиенту решает покупка квартиры в геленджике я надеюсь что я смогла донести насколько проблема важна и насколько вот когда мне говорят агенты по недвижимости что это не мое собачье дело задавать такого рода вопросы ну значит не ваше собачье дело мне хочется таким ребятам ответить зарабатывать нормальное количество денег вот потому что в этом и есть весь смысл. Никто на себя не хочет брать эту ответственность, ковыряться в жизни человека для того, чтобы сделка состоялась. Ни собственник, ни застройщик железобетонно нет. То есть, как посредники, мы обязаны помогать ему самому выявить у себя, что он на самом деле хочет. Потому что чаще всего они себе такого напридумывают, что от того, что им на самом деле необходимо в решении их проблемы, ну очень далеко находится. Вот это те цели, которые сегодня в звонке по э, первому скрипту мы должны с вами составить сейчас ваша задача прописывать каждую часть скрипта и отписываться до да, сделано начнем первая часть просто да на простая каким образом принимать звонок входящий да? добрый день меня зовут я буду проигрывать кусочки как это делается в первом звонке добрый день там маргарита например по заявке звоню меня зовут Дарья, компания «Союз в Геленджика». Вы оставляли заявку на нашем сайте. Вам удобно сейчас говорить? Спасибо, что обратились к нам. Давайте я расскажу в двух предложениях о нас, чтобы вы понимали, чем я могу вам помочь. Сразу, смотрите, это тот скрипт, который реально используется. То есть я вытаскиваю ту информацию, которая сегодня дает максимальный результат. Этот первый скрипт дает конверсию 94%. То есть из 10 человек 9 железобетона продолжают с вами общаться именно по той причине, что вы помогли им разобраться, что они на самом деле хотят. Вы их не расстроили, вы добились с ними согласия. Вы дали им полезность и ценность, продали себя как эксперта. Они ждут вашу подборку, потому что вы реально можете, вы привели их запрос в состояние с тем, что на самом деле может дать им рынок. И поэтому вы можете им что-то предложить. Это же могут предложить ваши конкуренты, но они не уладили их потребность. Поэтому они не готовы общаться дальше с кем-то другим. А здесь скрипт заточен под прием заявки. Вот, у нас в основном заявки, в основном звонки. Я очень рассчитываю, что вы тоже сделаете таким образом, чтобы у вас был входящий поток целевых клиентов из интернета, а не просто э, огромный входящий по фейковым объявлениям, потому что этот входящий, какой бы у вас чудесный скрипт не был, там в принципе до 10% адекватных людей. Все остальные действительно просто ходаки просто справочное бюро. Им вообще неинтересно, как только не слышат, что вы агент, максимум они просто хотят вытащить у вас информацию, вас обойти. Поэтому эта технология не ложится на привлечение клиентов стандартными способами. Но в случае, если у вас есть целевые люди, вы будете творить с помощью этого первого скрипта чудеса, потому что 50% успеха сделки зависит именно от первого скрипта. Погнали! Так вот, объясняю по пунктам сразу. То есть, представится компания, это понятно. Вы оставляли заявку на нашем сайте. Вы, то есть, мы человека делаем причиной, потому что если вы перезвонили с некоторым опозданием, что не очень хорошо, вы можете попасть не в, не в подходящее время. Поэтому, если вы будете говорить, «Я звоню вам по заявке, которую вы оставили на нашем сайте», но это вы звоните, да, и вы можете попасть в неудачное время и не нарваться на грубость. Когда вы делаете человека, причин, «человека причиной», сразу вы оставили заявку на нашем сайте, вам удобно сейчас говорить? Я звоню именно потому, что вы ее оставили. Поэтому вы оставляли, мы делаем «человека причиной». Дальше. «Спасибо, что обратились к нам. Давайте расскажу в двух предложениях о нас, чтобы вы понимали, чем я могу вам помочь». Обязательно. То есть я не просто сейчас расскажу вам о нас, чтобы вы понимали, чем я могу вам помочь, человек думает, ну сейчас разговор затянется очень долго, потому что вот на этом этапе они не готовы общаться вообще, в принципе, там, больше 3-4 минут. То есть им хочется получить ответ на вопрос, сколько стоит, где купить, когда можно посмотреть, в случае если подходит, назначить встречу, если не подходит, значит распрощаться с вами. Поэтому на этом этапе мы обязательно подчеркиваем в двух предложениях о нас, чтобы вы понимали, чем я могу вам помочь. То есть не потому, что это вам надо. Вы все время ставите все свои переговоры с точки зрения выгоды для клиента. Выгода для клиента, чтобы вашей выгоды вообще видно не было в принципе. Следующее. Нужно прописать свое уникальное торговое предложение. Что вы такого уникального делаете на рынке недвижимости? Почему нужно работать именно с вами? Вне зависимости, частник вы, организация, вы большая организация, неважно. То есть у вас должно быть какое-то, то есть что-то, что подразумевает выгоду для клиента. Дальше начинаем, допустим, с Михаилом, да, с каким-нибудь буду я работать. Михаил, давайте поступим так, чтобы сэкономить наше время, я задам вам несколько вопросов по квартире, а затем предложу пару вариантов взаимодействия. Вы их рассмотрите, и если поймете, что они вам подходят, то будем работать. Если нет, то нет. Хорошо? Смотрите, безумно важный блок. Без него реально конверсия будет проваливаться. То есть люди будут до конца э, скрипта не доходить в том количестве, в котором нам нужно. Смотрите, проблема основная в чем? Люди боятся с вами говорить честно, потому что они понимают, что вы продавец. Верно? Верно. Поэтому они очень осторожны. Нам нужно вы, вы спросить сейчас в первом скрипте у человека абсолютно все вообще, что нам может пригодиться. Дальше. Так вот, показываю. Давайте поступим так, чтобы сэкономить наше с вами Время. Я задам вам несколько вопросов по квартире, а затем предложу пару вариантов взаимодействия. Вы их рассмотрите, и если поймете, что они вам подходят, то будем работать. Если нет, то нет, хорошо? То есть мы его опять делаем причиной и говорим ему о том, что мы не будем на вас давить, что мы просто предложим варианты, что у него есть возможность отказаться, что на самом деле решает только он. Только с одной целью, чтобы дальше на вопрос он отвечал более или менее честно. Если он будет чувствовать нажим, он не будет не ответить честно ни на один вопрос, в том числе и по бюджету. А он для нас очень важен. Теперь переходим на этап выявления потребностей. Первый вопрос. Скажите, что для вас важно при выборе квартиры, Михаил? И он мне что-то рассказывает. Как правило, это неадекватный запрос. Дальше. Может быть, есть какие-то особенные пожелания? И мы начинаем проверять клиента на категорию А. То есть, если он на этот вопрос отзывается, значит, он ближе к этой категории, он должен выдать что-то в отношении цели. Обязательно мы выясняем у каждого клиента про проблему, потому что именно проблема заставила его быстро двигаться. Так, скажите, зачем вам нужна квартира в Геленджике? Что она должна улучшить в вашей жизни? И мы выявляем проблему. Я почему спрашиваю? Понимая вас, мне легче будет подобрать для вас идеальный вариант. Так что квартира должна улучшить вашей жизни? И мы начинаем выспрашивать, что, как на это на вас влияет, что вы при этом чувствуете, что будет, если ничего не менять, как долго это продолжается. И он начинает что-то рассказывать, рассказывать, рассказывать. Как правило, они достаточно нормально рассказывают, например, там, о проблемах там, с соседями, о проблемах в районе, о проблемах в том, что дети там разнополые ругаются или что-нибудь типа того. Поэтому здесь необходимо обязательно прям поковыряться, потому что без этого шага потом вам аукнется очень сильно. Дальше. Нам нужно обязательно заранее выяснить, какие страхи будут, чтобы понимать, с какими возражениями мы столкнемся.